или религии, проблемы сохранения культурного наследия цифровому. общества. Год 22-й республики объявлен годом цифровизации. И вот эти, так сказать, две позиции и задают всю